Итак, дорогие мои девушки и женщины, перед вами на октябрь прогноз на картах на колоде Океан Любви на тему, что же там вот будет, какие у нас отношения с нашими мужчинами, с нашими партнерами будут. Хочу сказать, что мужчины тоже меня смотрят, но в основном женский контингент, поэтому я буду общаться с вами, вот как вот с девочками, с девушками. Итак, на повестке момента. Это видео у нас для весы, скорпионы, стрельцы, козерожки, водолейши и рыбки. Итак, на повестке момента весы. Что же будет? Чего же не будет? Хочу сказать, что в принципе очень даже неплохо, но у сентябрьских весов... Могут быть сложности в каких-то в общении. То есть, дорогие мои сентябрьские весы, э возможно, дам такой совет, не стоит в октябре прожимать какую-то свою власть в отношениях с мужчиной, вот скажу так, с противоположным полом. Там, может быть, не залазится, будет какой-то скандальчик, какая-то будет ругачка, я бы так сказала. Вот. Итак, что мы видим? Будет ощущение, что ты нужна, и страсть, и даже будет страсть. Вторая часть октября дает вам страстную любовь, да, ты нужна. Что, что не будет? Не будет, когда мы летаем в розовых облаках, и каждый сам по себе, и не будет вот гиперфантазий, а будет реально. Реально вот будете чувствовать, может быть, на словах, может быть, в глазах, по поступкам будете понимать, что вы нужны, вы, вы важны. И что не будет вторая часть октября, не надо никого отпускать, не надо никого прогонять. Еще раз скажу, особенно это касается сентябрьских весов. И сегодня нам в помощь мои тайные карты, которые говорят, возьми, Включи в себе вибрацию какого-то животного в какого-то другого существа, и тогда тебе легче будет пройти этот октябрь. Итак, животное черепаха. Медленная и стабильная. То есть за счет медленности будет стабильность. Ну, если расшифровать по-простому, не спеши. Ну, черепаха она символ какого-то накопления, Накапливайте э, хорошие отношения, накапливайте хорошие эмоции, накапливайте во второй части э, в свою копилку памяти, в том числе и прекрасный секс. Буду благодарна за лайки, буду благодарна за материальную помощь. Через Donation Alert ссылка внизу в описании. И до встречи. Теперь на повестке момента наши сексуальные, наши очень темпераментные, наши очень активные часто скорпионши. Итак, что же будет, а чего же не будет в октябре 2022 года? Будет все хорошо. Можно и фантазировать, можно и знакомиться. Только такая подсказка может быть знакомиться, но очень четко как-то проверять, семейный человек или не семейный. Потому что в этот месяц вы можете познакомиться с мужчинами, которые будут, ну, я бы сказала так, скорее всего, вторая часть больше для знакомства, для радости. Это кто еще не познакомился. Но тут надо все равно проверять, семейный ли мужчина. Вышел он действительно из отношений. Или он одной ногой вышел, другой не вышел. И вы начнете соединяться с человеком. И вам будет радостно. А потом через месяц, через два какие-то начнутся сюрпризы от бывших. Когда всплывают какие-то огрехи прошлого. Итак, первые две недели. Первые две недели вам будет казаться, что вы больше любите. Ну уж не знаю, может быть для Скорпионши это вполне нормальная ситуация. Только главное тут какие-то обиды, предъявы не предъявлять. Но в принципе для Скорпионши это хорошая карта. И вторая часть радость. Даст радостные отношения. Хорошие отношения. Что-то тайное станет явным. В чем-то признание могут быть. То есть мне вот это нравится. Особенно вот последние 10 дней больше вас, так сказать, будут радовать, я бы вот так сказала. И чего не будет. Ну, наверное, она, в принципе, эта карта такая двух сердец, но, ну, может быть, не будет какого-то супер унисона ну, первые две недели, да? Ну, ничего страшного. Главное, что вы, вы у нас знак разумный, умный, вы понимаете, какая ваша роль в отношениях, какая его роль, в принципе, это не нормальная карта, да? И не будет вторая часть октября, не будет ощущения, что вы какие-то разъединенные, что его очень чужие, он своим путем идет, я своим путем. Там будет больше радости, не будет какого-то холода внутреннего. И давайте посмотрим, что же дают подсказку мои тайные карты, какую надеть на себя надо маску, чтобы лучше пройти октябрь. Итак... Лебедь. Любовь и верность. Я думаю, такую шикарную карту не надо тут много о ней рассуждать. Это говорит о том, что у вас очень верный и приятный период, когда глаза в глаза, душа в душа, и мы все понимаем и все чувствуем. Вот такие мои прогнозы, дорогие мои скорпионы, скорпиончики и скорпионши. Очень буду благодарна за лайк, за продвижение моего видео. Пишите комментарии. И по возможности буду рада, если вы пару евро или пару долларов пришлете мне на Donation Alert. Ссылка будет под этим видео. До встречи. Теперь на повестке момента наши стрельцы, стрельчихи, наши яркие, очень яркие женщины, конечно. Итак, что же будет, чего не будет в октябре 2022 года? Хочу сказать, что вот именно у декабрьских может быть какая-то внутренняя некомфортность и знакомиться в, эту, в этот октябрь я знакомиться советую ноябрьским потому что декабрьским не так свезет почему потому что напротив марс то есть это как бы мужчина напротив а он будет в чем-то не согласен а может быть он сделает вид а потом все всплывет то есть он даст вам напряжение там период напряжения дорогие мои декабрьские стрельчихи период напряжения с мужчинами вообще там есть понимаете. То есть очень осторожно. А вообще, вообще, вообще, стрельчихи, первые две недели, э, такая карта влюбленности. Даже если вы давно в отношениях, нет, кто хочет познакомиться, ноябрьский вообще супер, карта влюбленности. А у кто давно в отношениях, вот какие-то бабочки начнут летать, какие-то розочки, какие-то цветочки, что-то хорошее, что-то вау такое, да, первая часть. Вторая часть такая, когда мы сомневаемся. Нам кажется, может быть, третье, может быть, тут третье лицо есть в отношениях. Ну, такие внутренние. Это внут, бывает у нас внутренние разломы, потому что карта вот эта подтверждает, что не факт, что там кто-то есть, но вот внутри вы разбушевались, и вы хотите, рветесь в бой, хочется вот с кем-то свести счет и хочется отвоевать свою любовь что-то такое то есть вот тут держите дорогие мои держите свой рот на замке потому что вторая часть октября может дать вам такие силы чтобы вы упрекали своего мужчину подозрениями и чего не будет колесо фортуны Ну сложно тут сказать но ну, наверное, колесо фортуны не будет приносить вам какие-то сложности первую часть октября Вторая часть октября не будет соперницы, не будет вот как бы этого, но вам будет, вы испугаетесь, что-то произойдет, или какой-то звонок, или вас насторожит какая-то странная смс-ка не в то время, то есть, а может действительно эта смс-ка связана с работой. Дорогие мои, давайте не рубить тут с плеча. И мои тайные карты говорят вам, карта пчелы, то есть, Становимся в октябре пчелками. Трудолюбие, подчинение иерархии, дорогие мои, подчинение семейной иерархии в первую очередь. То, что прогноз мы берем сейчас, получаем э, прогноз, мы смотрим на тему любви, любовная ситуация. То есть я бы вам сказала, подчиняйтесь и доверяйте своему партнеру. Вот такие были рекомендации вам от Кассандры. Буду благодарна за лайки и за материальную помощь через Donation Alerts. До встречи! А теперь на повестке момента нашей Козерокши. Наши часто очень строгие, ну, очень гипер, бывает, распланированные козерогши, знаю, по своим клиенткам. Итак, что будет и чего не будет. Так, дорогие мои, можно знакомиться с 1 по 3 октября и с 23 до конца, до 31. Можно знакомиться. Вот такой период, да. Центр может дать э, какие-то резкие ситуации, э, какие-то напряженности может дать, эффект, может быть, недоверие к мужскому полу. А вообще карты говорят страстные, страстные и сильные чувства. То есть в плане любви, у меня колода называется «Океан любви». Смотрите, две карты «Букеты роз». То есть супер, особенно первая часть какая-то для секса прям сумасшедшая. Вот страстно, идите вперед, идите, дорогие мои, в отношениях, берите от жизни все, вместе радуйтесь. Если внутри, скажем так, у январских, там конец января, ну скажем, с 15 и до конца января Козерогши. Там может, конечно, такой чертик вам что-то скакать, что-то вам под подлокоть, какие-то, знаете, подлянки нашептывать. Это да. То есть тут главное не плюнуть и на зло своему мужчине что-то не сделать. Я надеюсь, многие понимают, о чем я сейчас, и поймут, о чем я сейчас сказала. Чего не будет? Не будет первая часть месяца очень большого ныряния в свой эгоизм и это очень нравится мне, потому что дорогие мои козерогши, очень часто вы за своими какими-то вот интересами, за своими желаниями не видите своего партнера и очень плохо. Вот скажу у меня из популярного знака зодиака вот львицы и козерогши. Вот честно скажу за столько много десятилетний о ну, года работы с людьми. Вот козерогши и львицы, вот там и еще тельчихи, да? Вот там амбиции бьют через край, с плюс с большим упорством. И эти дамы часто ломают, ломают, понимаете, своих партнеров ломают. То есть вот не ломаем. Первая часть. Вторая часть карта, которая говорит, что будет меньше секса, чем хотелось бы, потому что я сказала сексом берем первую часть месяца. ну почему-то так, ну вот я не знаю, вот секс-то он будет, но возможно что-то вас внутри чертик раз, разгонит какой-то, и вы сами отка... вы сами умышленно откажетесь от секса. и теперь э, подсказка от моих тайных карт. Э, э, Вибрация хомячок. Хомяк. Вот смотрите точно. Свои интересы. да, То есть тут вот и свои интересы, и его интересы. То есть тут аккуратно. Но вообще, если вам вышла эта карта хомяка, то вы сможете соблюдать и свои интересы, и ему как-то может мозги запудрить. То есть скажу вам, неплохой месяц а декабрьские козероги, у вас какие-то важные наступают изменения в жизни вообще. Если хотите узнать, какие изменения, приходите ко мне, обращайтесь на личную консультацию в WhatsApp. Туда мы не звоним, а пишем слово «консульт». Вот буду благодарна за лайки и до встречи! Теперь, дорогие мои, водолейшие, водолейшие. Итак, что же будет, а чего не будет в октябре 2022 года? Что же рассказывают мои карты Океан любви? Моя авторская колода. Итак, с 23 числа могут появиться какие-то вот сложности. Я бы сказала, дорогие мои, кто не знакомился, то после 23-го, последнюю неделю не знакомимся. У февральских водолеев решается какая-то важная судьба, в том числе и любовного характера. Или в том числе что-то решается, может кто-то решится наконец-то в ЗАГС пойти оформить отношения. То есть вот тут интересно. Итак, что будет? Будут определенные трудности. Ну и что такое трудности? Сейчас давайте возьму подсказочку. Трудности, связанные в отношениях со своим партнером. Может быть, какие-то вопросы, что-то какие-то конфликты связаны с детьми. Может быть, это трудность связана с деторождением. Ну, вот что-то такое, какие-то трудности. Трудности также могут быть связаны с родственниками, которые младше вас. Неважно, это ваша родня или его родня. Вот тут такая подсказка. Вторая часть карта любви. Нормально так, в общем-то, как тут я вам сказала, да? Ну, там страсти. Будут бушевать больше страсти, чем понимание ситуации. И чего не будет. Не будет, когда каждый ушел в свой огород, в свой уголок, на свой стульчик сел, и каждый живет своей жизнью. Нет, даже если вам хочется отдохнуть, дорогие мои водолейшие, допустим, в октябре как-то захочется отдохнуть, а у вас жизнь ранок в одно помещение, рядом, рядом будет задвигать ну, зачем-то так надо, особенно повторюсь о февральске, чтобы вы понимали, насколько вам нужен, допустим, человек или не нужен, даже вот так. И вторая часть э, будет такая, что будет не до себя, не до эго, не до эгоизма какого-то. Ну, возможно, вы будете очень заняты каким-то рабочим или творческим процессом. Это очень хорошо, что, может быть, вам... Как-то и мужчина немножко на второй план выйдет, а может быть и хорошо мужчине, и мужчине будет хорошо, что вы сильно какой-то контроль там не, вруб, не врубаете. И давайте посмотрим подсказку, с какой же вибрацией вам пройти октябрь 2022 года. Смотрите, рыба скользкая и шустрая, очень интересная карта. То есть шустрое, естественно, вы такие у нас шустрые, вы все успеете, и успеете, может, что-то важное начать, между прочим, в этот месяц, да, вполне да. Успеете, может, купить себе что-то, какое-то украшение тоже, да, вполне да, да, можете купить себе, ну, я советую, может быть, ну, ладно, я не буду советовать, в октябре что-то купить приятное, нужное. Кто-то духи хочет, что-то кто-то колечко может, какое-то новое платье. То есть, вот то, что вам нравится, по красоте даже, я бы сказала, выбирайте немножко с учетом красоты. Скользкая, -а -а -а -а -а -а -а -а рыба скользкая. Ну, наверное, намек, что центр, первая часть центр, не стоит вступать в какие-то конфликты, вот, пытаться. А то потом они могут отрыгнуться, может, не знаю, вот, в конфликт с каким-то с роднёй, допустим. Знаете, родня бывает разная. Бывает, подцапались, и они уехали в другой город и нам начихать на них. А вот другие живут рядом по соседству и могут даже нам как-то говнить. Даже, допустим, на уровне сплетен. Это тоже не очень хорошо. Вот такие были подсказки. Буду благодарна за, на... за донаты, за лайки и до встречи. А теперь на повестке момента наши рыбки. Итак, что же будет, чего не будет в октябре 2022 года? Итак, будут в центре трудности у мартовских рыбок. Вот трудности какие-то вот здесь, вот центр, центр, да? А с 23-го советую знакомиться всем мартовским, ну, в смысле, с 23 числа, дорогие мои мартовские, можно знакомиться. Это карта э -э страсти, это карта золотая, золотой любви. Это такая самая сильная тут карта. Итак, что будет? Будет неплохо вполне. У кого до ну, отношения, скажем так, больше трех лет, кто живет в отношениях, очень хорошие. Они какие-то через тернии к звездам, какие-то невзгоды вы почувствуете в тебе, как они вам усиливают, закрепляют вас. Что, может быть, даже какие-то пройденные совместные ошибки. Кто-то что-то простил, кто-то на что-то закрыл глаза, и вы будете наслаждаться этим. Вообще две шикарные карты тут... То есть, что будет, а вот очень даже неплохо будет. А чего не будет, не будет третьей персоны, не бывшей, никто там лезть к вам не будет, ни новые, ни бывшие, третья часть не будет, тут третья персона. И вторая часть месяца. Не будет такого, что вы только смотрите на себя как в зеркало, и ты сама одна, и то ли любишь, то ли не любишь, а может только любишь себя. Дорогие мои рыбки, вы очень сложный знак, вы очень такие. У вас внутри столько всего, столько всяких лабиринтов, что иногда вы сами путаетесь, и когда вы начинаете путаться, попадать в какой-то, попадать в туман, тогда начинают вот сложности. Хочу сказать, что... Кончик э, мартовский, там кон, кончик идет рыбки, ну, скажем, с 14 числа и до конца. Там немножко вам сейчас, конечно, это круто, когда в рыбы заходит Нептун, но он немножко вам может пудрить мозги мозги и вы можете очень сильно нырять. Вы, как водный знак, очень сильно можете нырять в какие-то свои гиперфантазии. И прям вы уже то ли фантазия, то ли реальность. Главное, чтобы тут гиперфантазии не прошли, не прилепились к вашим партнерам. И потом вы будете их терзать и требовать от них того, что вы там нафантазировали. И какую же подсказку дают вам мои тайные карты, какую же вибрацию вам включить, чтобы октябрь очень хорошо прошел. Вибрация мартышки. То есть, в принципе, эта вибрация очень шустрая. Воровство и обман. Ну вот как хотите, так и рас, вот расшифровываете. То есть вам где-то надо будет шу шустро пробежать, что-то подцепить, подхватить. В прямом смысле воровство, конечно, я всегда призываю не против воровства. Это очень дорогое как бы, удовольствие. Но если вы сами что-то подарили, по под, подарили. Нет, нет. По потеряли, и кто-то что-то это забрал, а теперь вы хотите это вернуть, возможно это тот самый период. Вот так необычно. Такие мои советы. И до встречи.